Как познакомиться с девушкой в социальных сетях? Как познакомиться с девушкой в Фейсбуке или ВКонтакте? Конечно же, существует масса противников того, что нужно знакомиться с девушками в социальных сетях, что нужно выходить на улицу и только там, только за живое общение. Есть противники другого, что сейчас эпоха интернета, что сейчас все нормальные девушки хорошо реагируют и соблазняются, и общаются в социальных сетях. Я придерживаюсь за то, чтобы ты умел делать и то, и другое. Поэтому в этом видео я тебе расскажу, как же эффективно с девушкой знакомиться ВКонтакте. Я подготовил для тебя несколько базовых советов, которые дадут тебе понимание той системы, как нужно общаться с девочками а, ВКонтакте, как нужно с ними знакомиться. А также в конце этого видео я дам тебе несколько рабочих шаблонов, тех сообщений, какие у меня лично и у моих учеников приводили к успешным соблазнениям девочек из этих социальных сетей. Всем привет! Я Александр Галевич и ты на канале Мастер Отношений, поэтому подписывайся на этот канал. Здесь всегда много полезной и ценной информации. Ну а мы с тобой приступаем. Совет первый. Начинай разговор оригинальный, не пиши банальные вещи. Пойми, что более-менее симпатичная девочка получает, ну, до нескольких десятков сообщений от незнакомых парней, которые пишут банально типа привет как дела привет давай познакомимся Ну, максимум их оригинальности это в духе привет твоей маме там взять не нужен и так далее поэтому ты должен выйти за рамки вот этой вот группы мужчин парней которые ограничены которые пишут банальные вещи даже если у тебя все хорошо там фотографии там страничка твоя интересная но ты начинаешь разговор банально это может отпугнуть девушку совет номер Номер два, не задрачивай девушку вопросами, она не на допросе, ты не сыщик, она не совершала пока еще никаких преступлений, если тебе повезет, то ну, она в крайнем случае совершит одно сексуальное преступление, вот. но в остальном это не допрос, это должно быть легкое, позитивное, веселое общение, чтобы она увидела, ну, что общаться с тобой прикольно? Что же ты нам напишешь в следующем сообщении должно оставаться для нее загадкой. Ты должен быть непредсказуемым, ты должен быть остроумным, но для начала просто перестань быть тем, кто задает слишком много вопросов, а уж если и задаешь вопросы, ты можешь в самом вопросе давать ответ. Ну, типа, «Мне кажется, ты какая-то необычная, хотя нет, ну, наверное, я ошибся» или «Мне кажется, я тебя хорошо знаю». Ну, сейчас мы это проверим, да. То есть ты задаешь вопрос и тут же сам его закрываешь. Такая тактика, она более эффективная, чем просто «Привет, как дела?», «Как тебя зовут?», «Чем ты занимаешься?», «Где ты живешь?», «Кто ты любишь там пить?» и т.д. и т.п. Совет номер три. Помни, что социальная сеть это как большущий океан и тебе нет смысла ловить одну рыбку в этом океане. Тебе нужно действовать максимально эффективно. Забрасывай сеть. Не с одной удочкой, а целой сетью закидывай свои сообщения, общайся сразу же с многими девушками. Ну, давай не общайся, а для начала просто пиши сообщение многим девушкам. И те, которые отреагируют на первое сообщение позитивно, с теми уже и продолжай дальнейшую переписку. Общаясь со многими девушками, выяснила одно, что практически всех раздражает и бесит, когда мужчина пишет неграмотно. То есть банальные ошибки, какие-то идиотские слова, они не говорят даже про запятые, а просто что ты не те буквы пишешь, это очень и очень раздражает, это убивает интерес к тебе накормил. Поэтому перепроверяй. Ну, сейчас банально куча есть приложений а, в том же гугле, можешь вбить, как там про проверить слова на ошибки, либо предложения, да. Вбивай целую фразу и исправляй. Да, если ты хочешь, чтобы красивые, умные, интересные девушки тебе отвечали, ты должен писать грамотно. Не допускай ошибок. Ну и финальный совет. Многие парни считают, что если девушка начала активно отвечать, то все, класс, дело окончено и нужно переписываться, общаться и забывая о главном, что социальные сессии, они для того, чтобы заинтриговать, для того, чтобы создать предпосылку для роста интереса и вытащить женщину, девушку на живое общение, пригласить ее на свидание. Многие начинают переписываться неделями, месяцами, и потом, когда зовут уже куда-то, ну, типа, ты созрела такой через полгода, а о чем может, пойдем кофе попим, или приезжай ко мне, а ты для нее стал просто виртуальным другом, или же она тебе просто поставила на тебе крест, ты тормоз, да, ты вот что-то переписываешься, она думала, ты интересный, а через вот такое долгое общение ты разрушаешь тот образ, который ты вначале создавал, она понимает, что ты из категории вот этого вирта, который только вот в интернете переписываются, а ей нужен настоящий реальный мужчина. Поэтому запомни, еще раз повторю, что девушку тебе необходимо как можно быстрее вытащить в реальную жизнь, то есть пригласить ее на свидание, не вести долгих переписок. Краткость, сестра, талант. Есть интерес. Делай предложение. Вытаскивай навстречу. Ну и обещанный бонус в конце. Я дам тебе сейчас несколько сообщений, которые ты можешь писать девушкам, и которые гарантированно будут давать тебе хороший КПД с ответами от красавицы и с выходами на свидание. Первое сообщение, которое несет интригу, можно оформить таким образом Твоя страничка меня заинтриговала, никогда бы такого тебе не подумал Ну и поставишь там какой-нибудь смайлик, э -э, да, разнообразь еще эмоции. Эмодзи обязательно использую, они добавляют эмоциональности, но не переборщи Одного смайлика всегда достаточно Второе сообщение, я бы написал Такое. Интересно, если отбросить тот факт, что сейчас ты думаешь обо мне, читая это сообщение, чем ты занималась до этого? И тоже можешь поставить какой-нибудь там смайл, ну, можешь в очках такого уверенного какого-то смайлика запулить. Посмотришь на ее реакцию. Естественно, очень часто на такие сообщения девушка будет спрашивать, чем же я тебя там заинтриговала, заинтересовала и так далее, что во мне там необычно или ты такой наглый, уверенный, почему так думаешь. Тогда третье сообщение, я предпочитаю провокацией с некой закидывать. Смотри, какая хитрая, ты точно там, ну, не лисичка, у тебя нет там каких-то прям вот этих корней, каких-то таких вот ведьмовских. Четвертое сообщение, которое ты должен ей слать, это сообщение должно намекать о том, что ты уже готов перейти к каким-то активным действиям и плавно выходить из а, виртуального общения. Оно звучит приблизительно так. Есть одна девушка, которая меня заинтриговала. Ну или заинтересовала. Есть в ней что-то такое, какой-то магнит. Тянет меня. Как ты думаешь, она предпочитает на встрече пить чай или кофе? Тут можно уже без смайлика, можно со смайликом здесь а, решать тебе. Ну и пятое сообщение. Я предпочитаю писать что-то в таком духе. Пиши свой номер телефона, либо пиши свои цифры. И пообещай, что если мы встретимся, ты будешь вести себя прилично эти пять сообщений, они не банальные, они вносят интригу, они развивают и подогревают интерес. Если у тебя правильно оформленная страничка, если у тебя хорошие фотографии, если ты пишешь правильно, то есть высокая вероятность, что девушка тебе оставит свой номер телефона и дальше, как говорится, дело в шляпе. Тебе остается только позвонить по этому номеру телефона и договориться с ней о встрече. Ну и, собственно говоря, провести правильно первое свидание. Обо всем этом я буду рассказывать в следующих выпусках нашего клуба мастер отношений так что до встречи увидимся